С днем рождения, дорогая, пожелать хочу тебе жизни солнечной без края, без печали слез и бед, пусть глаза сияют счастьем, В доме будет мир да лад. Радость гостей будет частой, И душа цветет, как сад.